Картофанчик, картофанчик, конечно, повеселее. Небольшой секрет, который вы, скорее всего, уже все знаете, а их не знаете, то сейчас сейчас узнаете. Вот приехал врач очень скорой помощи. в бутылки и дневная норма выполнена для здорового мужика по калориям. Честно, чё, чё, чё, вообще хорошо, и так пахнет, мило. что это? Ну, еще одну, и дальше не гну. Это еда? Да что ж я за человек, вот этот... Сам себе лайк. Oh, yeah. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, очередной алкоголь. обзор... И сегодня у нас очень интересная бутылочка С очень интересными последующими отсылочками Так что давайте-ка лайк авансом Подписку проверьте И уведомления, естественно, тоже жмякайте И что тянуть-то? Архангельская Архангельская Да непростая архангельская Архангельская чесночная Цвет желтый в бутылки. бутылке Настойка горькая архангельская чесночная с перцем. Основа купажа дополнительно выдерживается в столетних доводных чанах. Произведена классическим методом водочных заводов России. основанных в 1898 году по распоряжению ВИТТЭ. сделано в столице Русского Поморья. Это все очень хорошо, интересно и познавательно. Настолько горькая архангельская чесноком и перцем. Состав она питьевая исправленная, спирт гибовый дектифированный, из пищевого сырья люкс, настой спиртованный чеснока, сахарный сироп, ароматный спирт перца черного и тушистого, настой спиртованный кориандра, ароматный спирт лимонной корки, пищевая добавка, краситель сахарный калер, простой, Е-150А, настой спиртованный сабельника болотного, корки чеснока, энергетическая ценность, 220 килокалорий, по-моему, везде по 220 килокалорий, Три бутылки, и длинная норма выполнена для здорового мужика по калориям. У белков углеводов, то есть все равно и жиров не даст. Объемная долюля и спирта 40. Как мы любим. Все как мы любим. Сутка, матрешка, балалайка. Эй, эй, эй, эй. Теперь кстати, интересный момент. Срок годности 24 месяца с даты розового при соблюдении условий хранения и транспортирования. Хранить при 10-25 допускается наличие в бутылках с изделием отдельных частей растений, плодов, рубков, мутной капли, с соблюдением. Так, наблюдаемой при переворачивании бутылки, с лечером водочным изделием, исчезающие при взбалтывании. Дата розового указана на бутылке или колпачке. Изготовитель АО «Алвис», Архангельская область, Архангельск, Набережная Северная. Длины. Телефон указан. Сайта нет. 24.03.2022 года. Совсем свеженькая. Не, и полгода еще нет. Бумага сверху, можно отбиваться, кстати, вот тут прям под мою ладонь, под мою ладонь с запасом. Что-то колпачок остается. прикольненько, удобненькая. Ну что ж, открываемся. Не вздумай открывать. Глушителя никакого нет собственно я ни одной аханьевской водки глушителя не видел и наверное все-таки не показать. Когда-то подавало такое мнение, если у глушителя она крутая, и ее сложнее поделать, по-моему это все полный бред. Что ж, наверное для разогревочного диалога наверное, стопочку. Действительно, почему меня? Обожаю свою работу. Лучшая работа на земле. Ну что ж пока он усваивается, не формируется немножечко а, предприятие. Ведь а, Архангельский рекивоволочный завод... АУИС, а это часть огромного-огромного холдинга, который называется Белуга Групп. Ребят, это прям вообще все красиво. Там, блин, все по красоте. Прям вот, ну вот вообще. Все четенько и аккуратненько и прям всегда обновленный сайт, короче, сайт. Прикреплю в описании Сайт очень информативный э, Очень много полезной информации Ну, Разве что там каких-то рецептов, коктейлей нету А все о предприятиях, о всех входящих В э, состав этой огромной группы э, э, История и ужасные цифры Просто э, такое ощущение, что они рвут всех и вся И причем этому э, можно верить В общем, э, сайт есть, сайт красивый и несколько выдержек, ребят, с вашего позволения, я тут небольшую выписочку сделал, в Белого Групп входят Архангельский, Мариинский, Витерологичная заводы, Завода Уссурийский, Байзам, Пермский, Виноводочный Завод, Бастион, Завод, Георгиевские, Традиции Качества, Спирт, Чугуновского, Винодельческий, комплекс Мести Голубицкое. Такое ощущение, что это действительно весь рынок захвачен именно Белого Групп, потому что это Архангельская, это Беленькая, это Мягков, это Уссурийский бальзам, это Водка Царь. Все есть, настойки, доктор Август и настойки, алкоголя, это все относится к Белого -групп. Белого группа это мощнейшая, мощнейшая компания и походу она лучшая. И ведь и не случайно, и ведь и не случайно, я так думаю, потому что даже у них указано, что Беленькая ходит в топ-15 в мире. Бренд Беленькая в топ-15 в топ-15 в мире продаваемости да? а архангельская номер один по темпу роста в общем вы перейдите на сайт посмотрите очень интересно очень прям вот красиво по красоте что что меня поразило он действительно обновляется последние новости на прошлой неделе вот какая-то статья что-то вот в общем свежих движухов блин я восхищен в общем вот здесь мне вот по красоте Групп Не самый дурной пример для подражания Прям порадовал, порадовал сайт. Ну а теперь... А, я Никит, братин А сейчас самое время написать комментарий Ролик начинается с такой-то минуты а. Чё, че, чеснок с перцем, ну... Ковид вроде как бы ушел, да, вместе с военными операциями, войной и всем вот этой агрессией, вроде как ковид ушел, но он ушел только из информационного поля, на самом деле все-таки коронавирусная инфекция присутствует, да и в целом, хоть и лето, но надо быть всегда осторожным, беречь себя и алкоголизироваться в умеренных количествах и правильными продуктами, а чеснок э, с перцем, это вот ну, прям мне кажется то, что надо. Кстати, на канале уже есть э, обзор на две архангельских э, водки, э, хлебные со он вот здесь вот и в описании. Посмотрите, мы там с Иваном сложили какое-то мнение, оно было довольно суровое, а может и нет. В общем, э, переходите по подсказочке, посмотрите э, архангельское 40-градусная хлебная солодовая уже есть на канале, давайте теперь все-таки чесночусечек, вообще хорошо еще вот такого, -то. пахнет, приятно, приятно пахнет, но это, видимо, сахарный колер как-то вот, ну, не дает ему стать жестким, И именно правильное соотношение всех ингредиентов, именно вот в процентном содержании, вот эти вот все, все вот, по-моему, это вот он не резкий, он не терпкий, он, он, блин, вот плохо, конечно, что сахарный сироп. Вот это вот не очень хорошо, потому что от сахарного сиропа будет э, голова болеть. От всего сладкого, с крепким, в крепком алкоголе, от всего вот этого будет Да ладно, попробуем. Цвет по цвет, смотри, какой шикарный, шикарный цвет. Бледно-бледно желтенькая, вот такая вот она, вот бледно-бледно желтенькая. Аня, oh, Аня. Yeah, yeah вкусности. Хорошо. Залетает хорошо. Залетает хорошечно, прям вот ну, мягко, ну, ароматный спирт. Вот это вот прям вот, вот, вот хорошо. Все, все идет, не идет хорошо, работает. все Ах, идет заеду. Но куда уж без нее это как Новый год без вочевка. А вот как бы закусывать все-таки придется. Сейчас еда появится в кадре, наверное. Сколько? Это еда? Это, или ну, перечитали, вот, есть, вот, да? В общем, я не жалко как по-другому подвести, к тому, что нужно перейти на плейлист рецептусы, потому что несколько рецептов, а там, по-моему, больше 30 штук. Сегодняшняя, хоть закуска, не оттуда, она просто простенькая. У нас сегодня просто овощной салатик, сметана, огурец, лук, петрушечка и... Картофанчик, вот картофанчик, конечно, повеселее. Это будет весело. Нарезал средним кубиком картоху, обжарил, чуть-чуть подержал в духовке, еще раз обжарил, ну там, в общем, все вот так вот весело. Ну как говорится, ну скучно не будет, как минимум. И, конечно, соленый огурчик. Можно, кстати, как-нибудь снять обзор, и если вы, конечно же, на вот эту вот карту, и я нажимаю в описании, задавайте денежков, например, если у вас есть огромное желание э, увидеть обзор на огурцы соленые, маринованные, то почему бы и нет? Вечер среды, почему бы и нет? Небольшой секрет, который вы, скорее всего, уже все знаете, а если не знаете, то сейчас узнаете. Как сказать, неприглядность любого блюда, где-то может быть некрасиво, но сука вкусно, поэтому еб... всегда можно использовать зелень, зелень, а в некоторых случаях кунжут, и вот эти вот все темы, они прикроют недостатки эстетического вида. Оно внутри может быть потрясающее, но для условно инстатёвочек не зайдет. Ставь лайк, если у тебя есть дача, если ты выращиваешь петрушку. Но для мужской силы петрушка это всегда хорошо, а для украшения вообще замечательно, а если еще и прям красиво, прям замечательно. А прям вот наше все, наше все. Давайте поменьше пи***ть. Заговорился, возвращаемся к бутылке. Вот приехал врач очень скорой помощи, дал рецепт подводку сало, а под чачу овощи. Ненавязчивый запах техника, ну, потрясающий, Пахнет вот прям мило. Чего, блядь? Вы, наверное, не все в курсе, но некоторое время назад выложил на канал видео с самодельной чесночной водкой. На спирту настаивал, делал чесночную. И вот э, как раз вот для сравнения было бы очень хорошо, если бы спиртовая настойка на чесноке выдерживал. В общем, обзоре еще снято. Друг Иван там присутствовал. В общем, вот она здесь и в описании. Это... Тоже имеет место быть. Получилось иначе, но как-то, в общем, там по-своему. Ну, что ж, дамы и господа, ставь лайки за катерть. По-моему, уже впервые. Именно это катерть или нет. Ну, в общем, пиши в комментариях, видел ли ты эту катерть на канале и в моих алкообзорах, как минимум. А вообще в целом катерти довольно таки давно не было на моем канале В общем лайк за катерти с тебя Или что? Цвет мне нравится? Ну тогда это напиши в комментариях В общем, а теперь собственно подытожим по Архангельской чесночной с медом Перцем Перцем Ароматно? Ароматно Не спорю Не спорю Сильно? Не сильно Биполярное расстройство Где-то уже потереть бутылки какой-то Уже, по-моему, вот уже, а, а, уже пошел а, жар, тепло Вот именно вот этот вся чесночно-перцовый э, эффект пошла шара а, Медицинский Профилактический от всяких простуд Это вот то, что нужно да что ж я за человек вот такой Я совершенно забыл упомянуть стоимость Триста 22 рубля. 322 рубля. Иногда бывает где-то по акции за 289. Ну, в общем, чуть-чуть за 30. Ассосил тракториста! Дау! Вкуснейше, нежнейшее, э, полезнейшее. Э, одобряю. По моему мнению, это имеет место быть. Такую даже, наверное, стоит держать как медицинский препарат. Пусть всегда стоит в холодильнике и никогда не знаешь, когда заболеешь. Но если ты, конечно, терпим. А если ты алкоголик и не можешь долго выдержать, то все-таки знай, где ее приобрести и знай, что тебе ее стоит приобрести, когда ты заболел. Ребят, на этом все. Спасибо за внимание. Очень, очень, очень благодарен за подписку, лайки и комментарии. Обязательно не забудьте поделиться этим видео. Оно довольно-таки познавательное получилось. Мне так кажется, потому что чесночная с перцем это куда? кстати, на дне, только сейчас почему-то увидел. Плавает пару зубчиков, я не знаю, вот. Видно, не видно. Вот они есть. Пару под пару, наверное, зубчиков, вот общем порезать, да, вот. Раз, два, три. То есть, это один зуб на три части разрезанный. Это лайк. Это. Рекомендую. Знаете миру в алкоголе, иначе мера пресечения будет вам избрана э, другими людьми. Всё, спасибо за просмотр. Пока. Вкусы не будет. Ну вот и все. Ну вот, блядь, поработали. Такие два покруп, блядь, паттеры. В любом же случае это субъективное мнение, а я лишь всего лишь говорю лишь, лишь всего лишь я говорю лишь, что главное помните, уметь знать меру, а иначе мера пресечения придет к вам.